Всем привет, с вами Николь и канал 2002. И сегодня я хочу с вами поговорить о том, в общем, по поводу э, типа, ну такого шоу, и оно будет называться так. Типа шоу, спроси у Милки Вэя. В этом шоу можно будет спрашивать не только у Милки Вэя, но и у меня там... У Саманты, у Фиджи, я не знаю, там, у Анжелики, у Агаты, у Виолетты. В общем, так вот. И почему-то не поступает вопросов на это шоу. Я очень хочу, чтобы э, были вопросики, пока не будет 10 вопросиков к Пэтикам то не будет первого выпуска. Даже когда это не, не будет 15 вопросов, не будет первого выпуска. Я еще решу. Точнее, мы решим. Вот. И... Пишите, конечно же, вопросы под видео Саманты, под видео Мелки и под моим видео. Ладно, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, запросы. И, конечно же, вопросы для нового шоу внизу. И для обычного вопрос ответ Ладно. Всем пока. С вами была Николь. До скорого!